Так, приветствую вас всех, уважаемые клиенты и партнеры компании Саберен Велмос. Сегодня с нами Айкен Кашаева, человек, который пришел сюда на продукт. Она врач, кандидат медицинских наук, нутрициолог. И разобравшись с продуктом, да, познакомившись с компанией, человек принял для себя решение... Ну, заняться бизнесом с компанией Сайберен И на своем примере да она расскажет нам, как это ну, достаточно легко и просто да, можно начать делать. Так, ну, Вайкин? Да, добрый день всем. Меня слышно? Да, да. слышно. Хорошо. Угу. Ну, замечательно. Сегодня поговорим про то, кто такие бизнес-партнеры и как достаточно, в принципе, просто здесь сделать бизнес. Потому что при всей его простоте, им кажется, что это очень сложная такая тема, но тем не менее. Поэтому мне кажется, достаточно, ну, не очень сложно, если понимать главные там принципиальные моменты. Ну, давайте для начала разберем вот такую вот э, небольшую тему, что такое стоимость э, часа нашей работы как, наверное, об этом многие слышали, это если вот взять весь доход, который вы получаете на сегодняшний день и потратить на количество часов времени, которое вы тратите, чтобы заработать эти деньги, то вы получаете примерную стоимость одного часа вашей работы. Вот в обычной жизни, если мы занимаемся ну, работой своей, каждый из нас, у каждого своя специальность и каждый работает на своей работе, которую, я надеюсь, что любит, вот, но ну, в любой работе всегда есть потолок, который и вот есть все равно какой-то предел физическим возможностям человека, когда вот стоимость часа дальше уже не растет. Она может быть у кого-то маленькая, у кого-то в у кого-то большой, у всех она разная, но всегда есть потолок в обычном бизнесе, в обычной, на обычной работе, даже если вы самый там большой топ-менеджер. Чем мне нравится сибирское здоровье, чем мне нравится общесетевая сетевая компания, вот наша общая сетевые компании, тем, что вот здесь вот как раз вот этот потолок стоимости часа нашей работы, он не определен, он тут зависит только от вас. И стоимость часа работы, она может кратно увеличиваться. То есть, какой бы ни была стоимость вашего часа работы, если вы посчитаете, или сейчас, может быть, вы ее знаете, посчитаете попозже, в нашей компании это всегда можно увеличить кратно, то есть в несколько раз, во столько, во сколько вы хотите. Как это работает? Ну, первый, первый момент. Это всего несколько шагов. Первый шаг. Выберите, сколько вы хотите зарабатывать. В нашей компании возможности просто не ограничены. От небольшого дополнительного заработка, небольшого дохода, там в 20-30 тысяч рублей, кого-то 10, может, кого-то 15 тысяч, интересно, до полумиллиона рублей и выше. И это все возможно. Но сегодня, поскольку, я так понимаю, вот эта вот встреча для наших, для бизнес-партнеров, которые недавно в компании, поэтому мы будем говорить про пока небольшой доход. Когда мы научимся генерировать небольшой заработок самим себе, тогда мы это э, дуплици, э, дуплицируем, да, и рассказывайте возможности. Ну, вот эти пять шагов своим другим партнерам, которых мы пригласим, все это вот можно увеличивать. Вот, итак, для начала дополнительный доход 20-30 тысяч рублей. Для кого-то это совсем небольшие деньги, но тем не менее, если то умножить, брать в масштабах года, это 240-360 тысяч рублей в год. Это как раз те деньги, которые можно потратить на хороший качественный отдых. Вот Второй шаг. Определить, сколько времени мы готовы тратить на наш новый бизнес, на наш новый доход, на наше новое дело. Любое дело требует времени. И э, бизнес в сибирском здоровье – это такое же, это такая же работа, если смотреть с точки зрения работы, как и любая другая. Если вам говорят, что приходи сюда, ничего делать не надо, и ты будешь получать деньги, не верьте, неправда. Ник, никто, никогда, никому не платит деньги просто так. Вам могут подарить деньги, но это будет или ваша мама, или ваш папа, или кто-то там, ваш любимый человек. Это совсем другая история. Мы говорим про, про заработок. Шаг третий – выбрать свой вид дохода компании. Что это такое? В, компании, в нашей компании «Сибирское здоровье» есть два вида дохода. Быстрые деньги, умные деньги. Для кого-то это уже как бы избитая истина, многие об этом слышали, но тем не менее я все равно это озвучу. Быстрые деньги – это кэшбэк от суммы покупки ваших клиентов. То есть разница – это ваш кэшбэк, а также э, разница между вашим кэшбэком и кэшбэком. Ваших клиентов, которых вы привлекли в компанию. И второй это, это быстрые деньги. Они, доход, получается, там по итогам месяца каждый раз вы вот получаете. Есть умные деньги. Вот здесь, вот с одной стороны, это кажется долго, но, с другой стороны, здесь самое интересное, вот самые интересные деньги они здесь. От 12 до 37% процентов от, от того товарооборота всей вашей структуры. Именно здесь лежит ключик к кратному увеличению стоимости нашего часа работы. Итак, быстрые деньги. Что это такое? Я уже сказала. Это разница между нашим кэшбэком и кэшбэком клиента. И для тех, кто вот не, только пришел в компанию, быстренько скажу. Наш кэшбэк 25%, кэшбэк клиента может быть от 0, 5, 10, 15%. Зависит он от суммы его покупки. Если клиент купил на 20 баллов в месяц, его кэшбэк 0. Наша прибыль – это разница между нашим кэшбэком и его. То есть 25% от всей суммы покупки клиента они придут к нам на бонусный счет по итогам месяца. Если клиент купил на 30 баллов в месяц, это примерно где-то тысяча с небольшим рублей, он получает свой кэшбэк 5%, а мы получаем разницу между его и своим кэшбэком. 25 минус 5, 20% от суммы покупки нашего клиента приходит к нам, ко мне лично на бонусный счет. Клиент покупает на 50 баллов в месяц, это примерно около 2000 рублей. И наша прибыль а, здесь 15% от суммы покупки нашего клиента. И, наконец, клиент покупает 100 баллов в месяц. Запомните, 100 баллов – это ключевое э, понятие в, нашем, э, в нашей компании – 100 баллов в месяц. Его кэшбэк составляет, становится максимальным 15%, а наша прибыль э, всего 10% от суммы покупки нашего клиента. Казалось бы, всего да, 10%, но есть золотое правило. Чем больше у клиента его кэшбэк, тем больше наша прибыль. Давайте посмотрим, как это. Вот такая, казалось бы, вещь не очень очевидная. Я сталкивалась с этим у своих бизнес-партнеров, которые только-только начинают работать в нашей компании, и они думают, что чем больше чем мы получим с нашего клиента, тем больше наш доход. На самом деле это не так. Вот смотрите, как только клиент выходит на максимальный кэшбэк, то есть на 4000 рублей, он получает свой максимальный кэшбэк 15%, Наша а, прибыль а, от его покупки, казалось бы, всего 10% против 25%, да? но в абсолютной величине, в абсолютных рублях эта сумма больше. То есть обратите внимание, вот во втором столбике кэшбэк клиента от 0 до 15 и наша прибыль от 200 рублей до 400 рублей. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь рассказывать вашим клиентам. Это те люди, которые хотят покупать качественную продукцию, но которые пока не готовы или, может быть, никогда не станут нашими бизнес-партнерами, но они будут нашими хорошими клиентами. Рассказывайте им про все выгоды, про клуб постоянных клиентов. Это 50, это 50 баллов в месяц всего нужно покупать. Рассказывайте про максимальный кэшбэк. Пусть они получат максимум от компании мы в обиде не останемся. Наша прибыль тоже будет увеличиваться. Чем больше у нас благодарных клиентов, чем больше у них кэшбэков и чем больше у них бонусов, тем больше наша прибыль. Просто вот это запомните и все. Я всегда дотягиваю своих клиентов до 100 баллов. Всегда. Я говорю, что вы будете участвовать в программе Клуба постоянных клиентов, будете получать подарки два раза в год и плюс у вас будет максимальный кэшбэк, Ну чем плохо. Все очень хорошо. Теперь самое главное. Умные деньги. Что это такое? Это наш доход от оптового товарооборота всей нашей структуры, в которой входят и клиенты, их покупки, и бизнес-партнеры. А, товарооборот – структуры наших бизнес-партнеров. Вот. вот здесь вот самое интересное начинается. Чем больше товарооборот, вот смотрите, пожалуйста, вторая строчка сверху. Общий оборот. Общий оборот нашей структуры 1000 баллов, мы получаем премию с товарооборота 12%. При подрастании нашего общего оборота нашей группы до, 200, до 2500 баллов, премия за товарооборот увеличивается 19%. Дальше идет 25%, 31%, 37% и так далее. И плюс, вот обратите внимание, четвертая строчка сверху, 7-8%. Это уже дополнительные бонусы, но это мы об этом будем говорить чуть позже. Сегодня мы будем говорить только вот про вот эту часть. Я вообще за то, чтобы мы вот научились делать маленькие шаги. И вот понятное дело, что хочется, конечно, и Мерседес и Ой, и, ну то есть и новый автомобиль, и жилищный вопрос хочется решить. Это все будет, но когда мы научимся делать правильно, грамотно самые первые шаги. Итак, нас вот на сегодняшний момент, вот наших новых бизнес-партнеров, вот я их ориентирую на товарооборот 20 тысяч баллов. Как он, как он достигается? Вот я, когда пришла первый раз в эту компанию, Тысячу баллов сделать сама, самостоятельно, ну как врач, просто назначайте препараты своим пациентам, вообще, вообще не проблема. И половиной тысячи баллов одному человеку самостоятельно можно сделать. Но я вам хочу сказать, что следующий, вот, то есть вот, оборот в половиной тысячи баллов я, по-моему, добился на второй месяц. работа только вот сама работая. Но 5000 вот этот вот порог, я никак не могла переступить. Невозможно одному человеку самостоятельно это сделать. Это делается только в команде со своими бизнес-партнерами. То есть с такими же, как и вы, с теми людьми, которые будут вашей командой. А, и, и когда вы научите ваших людей делать то, что вот, вот сейчас вот, рассказываю вот эти вот шаги, которые сейчас вот вам рассказываю, они будут делать свои шаги постепенно, тысячу, две с половиной тысячи баллов. А раз они это будут делать, то тогда, соответственно, ваш товарооборот будет увеличиваться кратно. Пять тысяч, десять тысяч, двадцать тысяч баллов. Итак, никто не отменяет, что быстрые деньги клиентов никто не отменяет. Я хочу сказать, что это можно и нужно совмещать. Первое, обратите внимание. А если мы говорим про бизнес, мы приглашаем здесь бизнес-партнеров, мы приглашаем на деньги. Если вы, если вы хотите заработать здесь деньги, не надо рассказывать про продукт, какой у нас классный продукт, как, как я вот это вот вылечила и то вылечила, и пятое, десятое. Понимаете, вы не доктор, во-первых, чтобы рассказывать, какими препаратами надо лечиться. Вы можете что-то посоветовать, но это не сейчас, не на этом этапе. Вот на первом этапе, если мы говорим про деньги и про заработок здесь, людей надо звать на деньги и на заработок. Почему это нужно делать? Вы приглашаете, когда вы приглашаете человека, вы спрашиваете, Тебе вот я, вот вы уже здесь начали работать, или только начинаете работать, или уже добились каких-то результатов, не важно. Когда вы приглашаете человека в бизнес, вы просто говорите, я здесь или только начал, или вы говорите, я здесь уже начала зарабатывать, или вы говорите, я здесь уже зарабатываю достаточно хорошо. Это не важно, но вы приглашаете человека, тебе нужны деньги, пойдем со мной. Это вот, вот две фразы, которых я учу говорить своих бизнес партнеров я говорю, тебе всего лишь навсего надо сказать человеку, как, как пригласить. Вот так и пригласить. Деньги нужны, пойдем со мной. И дальше вы говорите, я начинаю здесь, пойдем вместе будем делать деньги. Или я уже здесь немножко заработала, пойдем покажу, как это. Или, может быть, вы хорошо уже зарабатываете. Но в любом случае, если мы говорим про деньги... Это идите прямо к цели, приглашайте на деньги. И тогда человек либо соглашается с вами прийти сюда, зарабатывать деньги, либо он не соглашается. Два варианта. Так вот, если он не соглашается, и тогда здесь вы уже начинаете ему говорить. Тогда посмотри продукцию, просто посмотри. Ассортимент очень большой, наверняка что-то понравится. Компания сетевая, и как хорошая сетевая компания, она выпускает очень качественные продукты. Понимаете, да? И тогда вы получаете... Либо бизнес-партнера, такое бывает редко, но бывает. Либо вы получаете клиента привилегированного клиента, что тоже хорошо. Понимаете, у вас тогда будут быстрые деньги. Следующий шаг. Выберите свой стандарт сотрудничества с компанией. Что это такое? У нас есть три стандарта сотрудничества с компанией. Личный объем 100 баллов – это минимально, от которого компания начинает вам насчитывать хотя бы ваш кэшбэк. Личный объем 200 баллов и личный объем 500 баллов. Разберем все три. Первый, минимальный стандарт компании – 100 баллов. про это ну, Мы про это поговорим сейчас. Но я сразу, вот как бы, ну чтобы вы понимали, да, хотя это делают активные клиенты, я своим бизнес партнерам так и говорю, минимум 100 баллов. Это, правда, это делают активные клиенты, но ты выбери, у тебя будет три варианта, чтобы ты понимал, из чего можно выбрать. Я вообще за то, чтобы всегда договариваться на берегу, чтобы человек шел куда-то с открытыми глазами. Итак, давайте сделаем расчет результата, что получит и когда получит ваш бизнес-партнер, если он будет делать всего 100 баллов. Значит, вложение человека 3000, около 4000 рублей, это 100 баллов. Купить продукцию в среднем на 100 баллов, это около 4000 рублей. Это его вложение. Дальше считаем. Возврат скидки 25%, 950 рублей. И бонус наставника. Про бонус наставника сейчас расскажу. Почему 4 на 500 рублей? 2000 рублей, потому что для того, чтобы человек мог двигаться дальше в этом бизнесе, ему нужно пригласить всего четырех своих друзей, я так поэтому говорю, ребята, вот чем мне нравится Наталья Ровинская, вот я слушала ее, слушаю ее вот, бизнес-рекомендации, и она вот, мне понравилась вот эта идея, я так ей говорю, ребят, вам всего надо пригласить, всего троих ключевых людей, трех человек, но ну, это не, не, не бог весь что, троих най надо найти, почему я пишу здесь четверых, потому что один точно вылетит, поэтому приглашаем с запасом четырех человек, пять, может, человек, я вообще все время приглашаю на бизнес, вот, но здесь я вот веду расчет из того, что вы пригласили четырех людей, и четыре человека готовы с вами дальше работать. Это, ну, считается, что человек может контролировать, вот так вот, активно контролировать, около, там, пять человек, пять человек плюс-минус один, ну, четыре, пять, шесть человек он может контролировать вот в активном таком, в активном таком контроле. Помогать им быть все время на связи. Если больше, то тогда это уже сложнее. Поэтому тем расчет на четырех человек. Я пригласил четырех бизнес-партнеров. Вот за каждого из них компания вот в этом году так было выплачивать 500 рублей за каждого вашего бизнес-партнера, которых вы пригласили, который делает 100 баллов. В итоге мы получаем прибыль 2 950. Вот Всего в структуре 5 человек с лич... вместе с вами с личным объемом 100 баллов. И общий а, объем 500 баллов. Дальше. А, как, как, а, следующий момент, он, наверное, самый сложный. А может ну, с одной стороны, самый очень простой. И вот в простоте своей, который не всегда понятен. Помогите своим людям, своим бизнес-партнерам пригласить еще других людей. Вот обратите внимание, вот здесь вот расчет уже идет, вот расчет, значит, вложения ваши все те же самые. Вы на 100 баллов покупаете себе лично, возврат скидки получаете 950 рублей и доход от всей вашей структуры вместе с бонусом наставников 9125, 9125 рублей, все вместе 10 тысяч рублей. То есть уже на второй месяц, помогая своим людям точно так же пригласить на бизнес, вы уже выходите в плюс. Не бог весть, какой, конечно, плюс. Разница вот 3800 рублей, здесь 10, 10 там, с небольшим. Получается 6 с небольшим тысяч рублей вы получаете. Но, как говорят финансисты, самый маленький плюс лучше самого маленького минуса. Это только начало. Обратите внимание, вложение ваше всего 3800 рублей, 100 баллов. То есть это вы себе покупаете продукцию. Я нигде не говорю, пускай, идите продавайте этот товар. Нет. Вы только пользуетесь сами. Я все время это говорю своим бизнес-партнерам. Пользуемся сами, приглашаем людей зарабатывать деньги. Все. Пользуемся сами. Вот вы пользуетесь на 100 баллов и ваши 20 человек, 25 человек вместе с вами пользуются каждый на 100 баллов. В итоге товарооборот половиной тысячи баллов вашей структуры, ваш доход плюс 6 тысяч в этом месяце. У ваших перв, вашей первой линии, у ваших друзей пока нет еще дохода в первый месяц. Ну ничего страшного будет, как говорится. Вот в итоге в структуре 25 человек, и вы уже, ваш товарооборот половиной тысячи баллов, доход 19%. процентов получаете отвар. Это плюс к этим деньгам. Вот к возврату скидки, бонус наставника вы получаете плюс дополнительно вот этот вот 700, 7 тысяч с небольшим доход от оптового товарооборота вашей структуры. На третий месяц, когда вы научаете ваше третье поколение, то есть вы все время просто учите приглашать ваших бизнес-партнеров, приглашать других бизнес-партнеров. Все, больше ничего делать не нужно. Пользуемся сами, приглашаем людей, которые тоже будут просто пользоваться сами. И тогда вот смотрите, когда вас уже станет, когда каждый из них пригласит трех-четырех своих друзей, в вашей структуре будет уже 125 человек. Каждый всего лишь навсего пользуется на 100 баллов для себя. Ваша команда будет товарооборот вашей структуры больше тысяч, 10 тысяч баллов и ваш доход составит на, уже на третий месяц 22 тысячи с половиной рублей а все вместе с бонусами с наставника с возвратом скидки то и все 25 тысяч ну согласитесь приятно вы пользуетесь сами и просто рассказывайте людям что здесь тоже можно заработать деньги тогда меня спрашивают а в чем разница вот активные клиенты делают 100 баллов, и э, мои бизнес-партнеры тоже делают 100 баллов. Я говорю, а разница между э, клиентами и бизнес-партнерами, знаете в чем? Разница в том, что клиенты – это клиенты. Они могут делать покупки, могут не делать покупки. Сегодня он может делать на 100 баллов, завтра на 10 баллов, послезавтра на 200 баллов, все зависит, понимаете, ему вот, ну как бы, ну, ему просто нравится продукция, или может быть, а и все, больше ничего, нравится продукция, и как бы он пользуется время от времени, ею, то на большую, то на меньшую сумму. Что такое бизнес-партнер? Бизнес-партнер это человек, на которого я точно могу рассчитывать, я точно знаю, что он будет делать 100 баллов своих, и я его с этим вопросом больше не дергаю, и и плюс он еще рассказывает и приглашает своих друзей, которые тоже хотят заработать здесь, и на которых он тоже сможет рассчитывать, что они будут делать свои 100 баллов. Теперь, это вот был расчет минимальный 100 баллов, да, вот э, стандарт компании 100 баллов. Следующий стандарт компании – это 200 баллов. Просто давайте в цифрах сравним. Если я делаю 200 баллов, сама, лично, и приглашаю еще трех-четырех своих друзей, которые тоже, я им рассказываю про все возможности компании, и тоже прошу их делать 200 баллов, потому что это выгодно, выгоднее, вы, ну, выгоднее, чем делать 100 баллов. Казалось бы, мы, мы вкладываем денег больше, да, с одной стороны. Вот смотрите, вложение у нас 7 600 200 баллов. Возврат скидки там 25%, 1900. Доход от оптового оборота – вот в нашей структуре уже получается 5 человек а с личным объемом. Каждый делает 200 баллов. И у нас структура сразу в первый же месяц делает 1000 баллов. И, и вот плюс ко всему тому, что вот я имела, имела бы, если бы делали мы все вместе по 100 баллов, у меня тут получаются дополнительные бонусы. А именно, я сразу получаю доход от оптового оборота компании, подарок по клубу 200. И бонус наставника у меня увеличивается вдвое. Не 2000 рублей, а 4000. Итого я получаю в первый же месяц, я выхожу уже в плюс. Я почему говорю, вот, например, что выгоднее делать 200 баллов сразу. Казалось бы, вы больше вкладываете, но вы сразу же получаете прибыль больше. У вас вложение 7600, прибыль по итогам 8200. Разница плюс 600 рублей. Да, не бог есть что, но вы уже в плюсе. В отличие от того, если бы вы делали 100 баллов, первый месяц вы были там в минус если вы помните и здесь вот это рассказывая приглашая людей сюда просто рассказывая про что про компанию человек сам выберет себе на, да, про продукцию можно сказать только что она очень классная и что ее много и что ты можешь всегда выбрать себе на эти 200 баллов но вот если захочешь точно выберешь посмотри сам я тебе подскажу будут вопросы я тебе подскажу как, на, на что обратить внимание? Могу рассказать, чем я лично пользуюсь. Но вообще вот как бы 200 баллов на, на семью из двух человек просто легко делается, даже больше. Вот э, что такое клуб 200. Ну, может быть, вы слышали об этом, вам наверное рассказывали наставники. Но ну, напомню. Если в каждый месяц в течение 6 месяцев будете делать по 200 баллов, вам компания выплачивает подарки на общую сумму. Э, на, примерно вот на 17 250 рублей то есть ваша экономия за полгода 17 250 рублей просто об этом даже рассказать человек будет готов 6 месяцев а, делать 200 баллов и и поскольку как бы вы с ним договариваетесь на берегу что этот человек бизнес-партнер такой человек на которого вы можете рассчитывать вы рассчитываете на то что он полгода будет стараться эти 200 баллов делать на себя на свою семью, на своих друзей, как-то еще, понимаете? Теперь, в следующий месяц, когда вы, э, э, да, вот. так, это вот еще раз просто повторение слайда, что если мы в первый месяц сделаем всего 200 баллов, то вот мы получаем доход 8200 рублей плюс 600 в месяц. Теперь в следующий месяц, когда вы учите своих бизнес-партнеров точно так же пригласить трех-четырех своих друзей, которые будут делать 200 баллов, пожалуйста, вот они. Каждый из них приглашает своих. Каждый из них приглашает своих людей. И тогда уже смотрите. Вы получаете на второй месяц, то есть ваши бизнес-партнеры, которые приглашают точно так же 3-4 людей, они так же, как и вы, в первый месяц будут уже в плюсе. А вы уже получаете прибыль по итогам этого месяца в 16 250 рублей. В вашей структуре 25 человек и ваш товарооборот всей вашей структуры составляет 5000 баллов третий месяц, когда научаетесь точно так же своих нижестоящих приглашать на бизнес на 200 баллов, точно так же рассказывать вот эти простые шаги, то вы уже вот просто это очень быстро получается. Я вот эту сумму 54 тысяч, здесь вот 51 по расчету, 54 700, около 52 тысяч, я ее получила. Вот как только я поняла вот этот принцип, я на, этот, на эту цифру дохода, ну, вот своего личного дохода вышла на четвертый месяц. Я в сентябре поняла, что что-то я как бы не то делаю, просто при, это самое приглашая клиентов. И когда я переориентировалась на бизнес-партнеров, то к Новому году я закрыла вот этот рамк 10 тысяч баллов и доход получила от компании 54 тысячи рублей. То есть это реально за буквально 2-3 месяца. Октябрь, ноябрь, декабрь за три месяца выйти на эту сумму. Вполне себе реально. Итак, следующий стандарт. Стандарт сотрудничества с компанией 500 баллов. Это страшная цифра 500 баллов. Если пересчитать ее в рубли, она составляет аж целых там от 16 до 20 тысяч рублей. Но на самом деле это не так страшно, как кажется. 500 баллов личных они делятся, состоят из двух частей. 200 баллов ваших личных, которые мы только что разобрали, и 300 баллов ваших э, привилегированных клиентов. Это то есть те люди, которые, которых вы приглашали в бизнес, которые отказались идти в бизнес, но согласились стать вашими клиентами. Вот ваши там несколько клиентов делают 300 баллов, вы делаете своих личных 200 баллов, и отлично, у вас складывается 500 баллов каждый месяц. И здесь тогда все вообще веселее получается. Если держать 500 баллов каждый месяц, то компания вам за каждые 500 баллов ежемесячно дарит сертиф... снежинку. Всего в итоге можно, вот накопив 12 снежинок, можно их обменять на сертификат 20 тысяч рублей. Максимально можно накопить 24 снежинки, и это 40 тысяч рублей за год. Понимаете, 40 тысяч рублей за год. Просто за те небольшие движения, которые дополнительно. Я, в свое... я один раз, помню, я участвовала в какой-то банковской программе. Мне обещали там сертификат на 50 тысяч рублей. Я их... Вот, э, там не очень сложно были условия, но я их выполняла три года. Три года, понимаете? Я, я каждый месяц это самое выводила отчеты, смотрела, успеваю, не успеваю, делаю, не делаю. Ну, там определенные условия надо было выполнить. Я их выполнила. Три года я получила 50 тысяч своих, понимаете? А здесь компания вам за год, в течение года, делайте вот определенные небольшие усилия, вы получите плюсом ко всем деньгам, которые вот мы сейчас посчитаем, 40 тысяч за год. Два сертификата по 20 тысяч рублей каждый. Итак, стандарт сотрудничества с компанией 500 баллов. Это 200 баллов личного объема. Я про них только что рассказывала. И 300 баллов... Это то, что делают ваши клиенты, которых вы пригласили в этом году. И вы получаете дополнительно 40 тысяч рублей. Вот просто. И, наконец, шаг пятый. Выберите свою группу продуктов, которые вам нравится больше всего. Ну, Ассортимент в компании просто огромный. Продукция очень качественная. Компания начинала с БАДов. И потом постепенно перешла на выпуск сопутствующих товаров, там, как говорится, вот вот, ванно-мыльные принадлежности, потом косметика и так далее. Я хочу сказать, что как компания, которая начинала с БАДов, косметика, вот уходовая косметику компании, она работает как лечебная косметика в некоторых других компаниях. А лечебная косметика, навсегда всегда стоила дороже, она всегда считалась более крутой, чем обычная косметика. Наша косметика, любая уходовая косметика, от самой дешевой до самой дорогой, она вся работает именно как лечебная косметика. Она не просто уход, а качественный, грамотный уход. Но у нас кроме косметики, у нас еще парфюмерия нереально просто богатая такой парфюм, богатый по составу, очень такой шлейфовый, там можно выбрать ароматы. В любом случае. Выберите, если хотите. Выбирайте. Я, например, даже сейчас не заморачиваюсь, я даже говорю, знаешь что, если тебе нужна помощь, зайди вот на сайт, я скидываю ссылку, посмотри, вот что тебе нравится, ну, я тебе расскажу. Просто посмотри, что тебе нравится. Хочешь, расскажу, что я, чем я сама пользуюсь. И все. И человек сам выбирает. И не надо никому рассказывать про этот корень, понимаете, который классно помогает от комаров или от чего-то там от ушибов. Человек, может, не нужно это, может, чем другое нужно. Ну, в общем, следующий шаг. Выберите сами свою кругу продуктов, которая вам нравится больше всего. Ключевое слово нравится вам. Итак, еще раз повторюсь: основной принцип: пользуйся сам, рекомендуй другим. Все. Ни, вообще не страшно, понимаете? Никто ничего никому не продает. Нужны деньги? Пойдем со мной. Не нужны деньги? Может быть, тебя интересует качественный продукт? Зайди, посмотри. Я, я уверен, что ты что-то себе выберешь. Все. И это работает. Итак, стать бизнес-партнером компании легко. У вас будет наставник. Это просто потом дальше рассказываем, когда uh, человек соглашается быть на, на, Бизнес-партнерам, мы говорим, что это, это легко. У тебя будет наставник, это я. Я тебе расскажу все, что я знаю. Твоя задача просто вот свести нас. Следующий момент: у нас хорошая обучающая платформа. Нереальное количество, каких хотите, этих мастер-классов, марафонов, еще чего-то. Лежат в свободном доступе. Какие-то бесплатно, какие-то за какие-то минимальные деньги. Можно освоить самостоятельно или вместе с наставником. Всегда можно задать вопрос врачам. Допустим, потому что бада у нас классный и иногда нужен действительно совет врача. Пожалуйста, врачам, разработчикам на сайте есть вопрос, прям такая отдельная такая, функционал. Задать вопрос, называется. Есть горячая линия? 24 часа с... 7 дней в неделю. Вообще великолепно. Быть бизнес-партнером выгодно? Я уже вот только что про это рассказала. Это просто быть очень, это очень выгодно. Вы ну, делаете небольшие шаги, небольшие телодвижения, которые вы и так делаете. Вы и так что-то кому-то рассказываете все время. Ну давайте просто не будем что-то просто рассказывать, пересказывать к другим ужасающие новости с телевизора. Давайте будем рассказывать про деньги. Давайте делать этот мир лучше и богаче. Вот. И тогда нам, нас компания благодарит, Кэшбэк, дополнительные бонусы, заработать можно. Здесь можно, у нас есть программа приобретения собственного автомобиля. Это сейчас очень, ну, вот как бы для многих актуальный вопрос. Программа улучшения жилищных условий тоже есть. Ну и путешествия. Круто. Ну и быть бизнес-партнером, в конце концов, это просто интересно. Если вы хотите развиваться, сейчас многие хотят развиваться, уметь использовать свои сильные стороны своего характера, Решать, уметь находить решение для любых вопросов и проблем. Почему нет? Стать сильным, ярким, успешным человеком. Кто не хочет этого? Я лично хочу. Всегда, я всегда хотела быть яркой, сильной, успешной женщиной. Я, очень многим людям нравится помогать другим. Я люблю помогать людям. Понимаете, не просто вот советом, да, а конкретным делом. Пожалуйста. Вот, и, и, и для меня лично этот очень важный момент – улучшить экологию планеты. Я сама лично там стараюсь брать меньше пакетов в магазинах, как-то вот стараться там какие-то минимальные делать вещи, которые от меня а, зависят. Вот. А здесь компания, у нее программа есть по, по улучшению экологии нашей планеты, по защите озера Байкал, потом. По защите этих животных. Ну там целая программа у нас, там посажали деревья там, в каком-то году. Это вообще супер. Это просто философия компании, которая мне лично очень А Ну дальше, это вот какие у нас продукты есть. Спортивное, функциональное питание, биологически активная косметика, средства личной гигиены, селективные парфюмы. Продукты отличного здоровья, на, на, на самочувствие самочувствия на каждый день. Выбирайте, для, для всех, найдет, для каждого найдется что-то. На этом у меня все. Если есть какие-то вопросы. Спасибо огромное, Айкен. Конечно, после того презентации хочется при... бежать и делать. Если у кого-то есть вопросы, поднимайте руку. Я дам вам возможность его задать. Ну, в принципе, так все понятно, да? Да. Можно вопрос? Да. Алена, расскажите, пожалуйста, когда вы пришли в эту компанию, что вами двигало? Я знаю, что вы врач, это было... ну. Интерес к продукции или все-таки деньгами и заработок? Нет, нет, я сюда пришла, на... я тогда на тот момент очень хорошо зарабатывала, и меня как бы дополнительный доход мало интересовал. Мне нужен был качественный продукт, потому что я работала, нельзя все время вести пациента на препаратах, на лекарствах аптечных потому что там очень много побочных эффектов, и рано или поздно приходится переводить человека на поддерживающую терапию или на восстановительную терапию, а это чаще всего БАДы. Я работала с американскими БАДами много лет, но они дорогие. Они дорогие, и ну, как мне хотелось, искать, хотелось бы найти качественные и доступные по цене. Я нашла «Сибирское здоровье». Кстати, я компанию «Сибирское здоровье» первый раз услышала за рубежом, была очень удивлена, что есть такая компания. Я приехала и начала... Ну, Я уже тогда в отпуске смотрела про продукцию, смотрела... Мне понравилось, что есть собственно, научно-исследовательский центр. Мне понравилось, что у компании есть... За ней стоит наука и клинические исследования. Понимаете, у нас все серьезные продукты, да не только серьезные продукты, но серьезные продукты точно проходят клинические исследования, клинические испытания. Вот этот Ренессанс Трипл например, из премиальной серии «Истоки чистоты», он проходил в свое время испытания на крупнейших заводах Сибири металлургическом, химическом, химической промышленности, металлургической и угольной промышленности, показал потрясающие результаты. Меня это настолько впечатлило. Я пришла сюда на продукт. Когда я начала назначать эти продукты своим пациентам, я увидела результат, действительно это так. А потом, поскольку я как бы в душе, наверное, все-таки это сам, но ну, мы все, да, считаем деньги. Вот, и я спросила, как максимально выгодно покупать это для себя. И вот и мне мой наставник рассказал, что здесь это вот есть вот так вот, что здесь можно вот так, таким образом заработать. Вот он мне рассказал в цифрах вот примерно то же самое, что я вам рассказываю. Вот, и я как бы сначала не очень была в это верила, поэтому я первый месяц думала, там, месяц-два я там пыталась сама это делать. Думаю, я всех своих клиентов накормлю этим сибирским здоровьем. Но я вам еще раз говорю – тысяч До 5000 баллов еще можно как-то там а, самим это все делать. Но выше 5000 баллов перепрыгнуть очень сложно. Ну, Очень сложно сделать одному это. Поэтому приглашайте своих друзей, чтобы они тоже зарабатывали деньги. Всем будет легче. Вы опираетесь на своих друзей, они опираются на своих друзей и так далее. Давайте как бы сделаем этот мир лучше, богаче, добрее. И тем более вот с этим с учетом этих санкций сейчас эта обстановка и в мире я просто принципиально не хочу покупать. И слава богу, что закрылся этот Айхет. Ну, Но я, ну это мое личное мнение. Я извиняюсь, если кого-то там обижаю, потому что я не хочу, я лично не хочу покупать продукцию вот, тех стран, которые вот нам объявляют вот, вот эти санкции. У нас своих продуктов много, хороших продуктов, очень качественных продуктов. Приглашайте на них людей. И можно здесь заработать еще деньги. Сейчас тяжело всем. Ну всем тяжело, реально. У всех упал доход, у всех упал достаток. А людям лечиться надо. Кстати, я вот сравнивала стоимость наших продуктов в сибирском здоровье сейчас дешевле, чем стоимость некоторых лекарств в аптеках. Вы представляете? Это же просто, я не знаю, уму непостижимо. С другой стороны, слава богу, я так и говорю. Слушай, ты, даже если ты просто будешь покупать то, что покупаешь в аптеке, у нас в компании ты уже будешь в плюсе. Приходи к нам. И все, хочешь сэкономить денег, приходи к нам. А хочешь заработать денег, я тебе расскажу, как. Давай. Поэтому, мне кажется, как раз самое время помочь всем. Спасибо, Экин, за ваши лайфхаки. Как разговаривать с людьми. Это самый, наверное, такой сложный момент. Просто... Так, дорогие участники, если нет вопросов... Ну, просто да, еще Давай. раз повторюсь. Вы понимаете, команда это, – это те люди, с которыми вы будете вместе какое-то время. Долгое, не очень долго, а может быть, все остальное. Ну, кто знает, да, может, это будет делом вашей жизни. Поэтому приглашайте людей с собой. Люди идут на людей. Понимаете? Если вы говорите «пойдем со мной», и тогда, и тогда вот, вот, я вам честно говорю, когда я приглашала людей в свою команду, мне одна женщина сказала, я пришла, потому что ты мне сказала, идем со мной, я пошла на тебя, мне было не важно, что за компания. Я, раз ты сказал, ты просто ты мне сказала, что я уже там, идем со мной, и я пошла с тобой. Все, приглашайте, не бойтесь, у вас все получится. Спасибо еще раз большое. На этом тогда мы заканчиваем. Uh -huh. Всем хорошего дня. Всего доброго. Удачи всем. Удачи всем.